Всем привет, с вами Макс Трепев. Сегодня у нас денечек собрания. И у нас сегодня еще у Артема день рождения. Артем, там подписчики все тебя с днем рождения Поздравляю тоже. А, Желаю тебе а, счастья, здоровья и чтобы все твои успехи достигли максимальных Спасибо высот. Вам, подписчики, что вы пишете комментарии. Я стараюсь, скоро выйдет ролик про Дубай. Я уже в Сочи, но я и в Дубае. Как там сказали, до чего техника дошла, вашего Артема и в Дубае, и в Сочи показывают, поэтому... Да, В общем, да. мы решили тут немножко перекусить сейчас от дня рождения. И сейчас у нас будет собрание, а потом мы с Мишей двинем э, во фрукты и в летнюю резиденцию. Посмотрим, какие варианты у нас на эксклюзиве там появились. Денечек будет непростой, но интересный. Поехали. Вкусная такая. С грибочками. Вот Святослав решил проникнуться в Он снимал как-то видео про лазурный берег 3 мая 2017 года. И цены были тогда? 75 тысяч рублей за квадратный метр. И мне писали здесь комментарий. Я, я Дорого! Ток, мне писали: ты че? 75 за квадрат, гора, там даже нет ничего. С ума сошел, кто это купит. А сейчас сколько? Полмиллиона. Закон. Легко. Недвижимость в Сочи на самом деле очень сильно поднялась в цене. И тот, кто успел, как говорится, тот успел. То не успел. Тот написал, что «ты чё, че? Ты че? дорого!» <свят> Ну, вот, на самом деле есть куда еще до сих пор вкладываться. Конечно, роста такого уже не будет, как это было ранее. В то время вверх Светланы мы продавали по 45 за квадратный метр. Догомыс продавали бы 55 за квадратный метр. Мы даже в Догомыс ехать не хотели. Мы говорили, да куда ехать, там еще за 55 за квадрат, зачем вообще? Дорого. У нас есть Соболевочка, 45 за метр. Где-то там со скидочкой 40 за квадрат можно было. Ну, да, да. Вот времена были. Но на самом деле сейчас есть все равно предложения, которые можно рассмотреть. Конечно, это не будет там типа X2 в год, как это было ранее, но 20-30% годовых еще если сильно поискать, то можно найти. И это все равно будет больше, чем вам дает банк. А если еще использовать симбиоз вместе с доверительным управлением и взять, например, какой-нибудь объект, апартаментный комплекс, который еще строится, и так, чтобы у него была концепция в сдачу, то тут можно двойной куш поймать. Я ж правильно говорю. Все, так и есть. Есть еще какая-нибудь ностальгия интересная? у меня есть тут видос, где у меня ролик называется самый лучший день. И это я говорю, как что у меня родился сын. Все это я, все это у меня на канале есть, короче. День пять лет назад. Я такой довольный, короче. На самом деле, я тоже иногда вот так вот залетаю к себе на канал, куда-нибудь вниз там проваливаюсь и смотрю какие-то цены. У меня как-то раз был. Такой м -м, пост в телеге, куда я просто скидывал, типа, вот смотрите, что стоило тогда и сколько это стоит сейчас. Народ там прям со слезами, вот эти смайлики, знаете, плачущие. А вот Красная Поляна 80 за квадрат, ремонт мебель техника Ремонт мебель без техники, Красная Поляна. А сейчас? У Такие дела. Ну и сегодня мы с вами едем вот на этом красавчике. У меня, значит, здесь камера для того, чтобы вы увидели, как это все происходит. И стартуем в Адлер. Без всех пробок, есть всего просто скайф вдоль моря в теплом Сочи. Погнали. В общем, господа, добрался я до летней резиденции. Значит, мотоцикл запаркован. И сейчас мы с ребятами пойдем смотреть квартиру. Но хочу вам сказать, что летняя резиденция, она действительно уникальна в своем плане. Во-первых, потому что она на равнине находится. По соседству с Сириусом, но в состав она не входит. И здесь действительно очень хорошие детские площадки, спортивные площадки. Как бы дома сами по фасаду выглядят, ну, не очень, да, скажем так. Но они дешевле, чем фрукты. Но тем не менее, у вас закрытая территория. Вон там вот КПП, въезд бы кто сюда не зайти, не въехать не может И вашему ребенку, и вам в том числе Здесь есть раздолье Как вы смотрите, здесь вот даже хоккейные ворота Стоят, божечки ты мои То есть в принципе можно подставочку знаете, Я просто в хоккей играл раньше, достаточно долго и много И можно подставочку поставить И просто здесь отрабатывать броски Девяточки там В очко там и так далее То есть это все можно делать Можно волейбол играть, вот сетка натянутая Вот футбольное мини-поле И здесь даже есть еще скейт-парк он находится вон там, ну и плюс лазилки, горки всякие и так далее и тому подобное. А вот находятся фрукты. Мы туда с вами чуть позже тоже съездим. У нас, по сути, две квартиры. Одна здесь, вторая там. А еще большой плюс летней резиденции то, что вот школа. То есть ты просто вышел, вот школа. Сотая школа, ее Медведев открывал еще на Олимпиаду. Для того, чтобы вот этот вот район, как бы он раньше был не застроен, но на сегодняшний день, по сути, является самым, наверное, дорогим районом России. ПГТ Сириус. Но летняя резиденция к Сириусу не относится. И тут как бы плюс это или минус, тут уже решайте вы сами. Но здесь точно дешевле, чем во фруктах, поэтому можно взять там больше площади. Вообще, мы приехали сюда с Мишей. Он, как обычно, сейчас нам расскажет все очень подробно, но я буду его останавливать. Что здесь есть рядом? Еще раз. А, на самом деле уникальная локация, ну, рядом с фруктами, да, комплекс. Он этот эконом-класса, поэтому здесь цены ниже, вот. Но локацией мы пользуемся. Смотрите, Макс сказал уже, сотая школа, лучшая школа Адлерского района, школа номер 100. Ее называют Президентской, потому что ее Дмитрий Анатольевич Медведев бытность своего президентства открывал перед Олимпиадой. Только что это сказал. Да. Два детских садика. Они здесь оба в шаговой доступности, 51 и 53. Дальше по магазинам. Вот здесь вот прям за школой проходит улицы Мира. Она прям с самого начала вся усыпана коммерцией. То есть все, что угодно можно. Даже стоматология есть угу. хорошая. Ну и удобство выезда в Абхазию на море. И в сторону там. Красно-поляной, а, да, да. да. все Куда тоже. И при этом все наравнение, исключительно да. наравнение да. То есть вы самокат берете просто и пошуршали а При этом я вот хочу сказать Что вот например Сочи он не очень комфортен Для мам с колясками Для, детей, для людей с ограниченными возможностями То здесь как бы ты вышел У тебя везде вообще тротуары есть Я даже еще скажу, даже для мужика С пакетами продуктов не очень комфортно Подниматься Ну да, да. Здесь по крайней мере везде все ровно Это вот а, очень много Вот раньше было запросов, то есть нам вот только наравнение здесь исключительно равное и самый передовой район на сегодняшний день ладно идем смотреть мы еще потом поговорим просто здесь человек нам показывает квартиру вот. дальше все увидите значит заходим в квартиру и это 98 квадратных метров но она конкретно коммерческая то есть здесь вот такой тамбур и по сути это вот три квартиры так скажем то есть но по сути это одна Здесь значит у нас студия Здесь у нас еще одна студия И здесь двушка Все это продается единым лотом И согласитесь что это действительно очень круто подойдет для коммерции Для пассивного дохода Значит вот студия номер один Я только что попросил отсюда всех выйти Здесь вот такая вот ванная И сама по себе зона студии Диван Кровать спрятана В зона готовки Ну и естественно окно То есть вот, Ну и естественно окно Просто здесь не получится долго вам рассусолить, потому что я попросил людей выйти в коридор. Вот, и показываю вам быстренько. Вторая, значит, студия. Это все, конечно, можно освежить, сделать здесь косметический ремонт, покрасить стены, если в этом есть желание. Может быть, там, текстиль и так далее. Короче, зона готовки. Еще одна зона спальни. Здесь небольшая часть, куда можно какой-нибудь стол спрятать. И диван, опять же, раскладной. Плюс есть санузел. Вот такого размера. И есть еще одна, значит, квартира так скажем, ее ответвление. Это уже такая двухкомнатная или полуторакомнатная. Здесь у нас также зона готовки. Есть вот такая часть. Это изначально была лоджия, но она так отзанена. И здесь у нас зона спальни. Вот такая. Здесь просто люди с ребенком живут. И в этой части еще одна спальня с гардеробом. Так вот, на сегодняшний день вот это все стоит 22 миллиона рублей. И у вас три лота, которые вы можете сдавать. Студии, как вы понимаете, отлетают очень быстро. А полуторки тоже отлетают быстро. Я бы единственное в этой квартире сделал бы просто косметический ремонт. Ее нужно просто выкрасить в белый цвет. То есть стены сделать светлые, какие-то кремовые, однотонные обязательно. Может быть в обои какие-то поклеить, антивандальные там и так далее. И она заиграет совсем другими красками. То есть в принципе... Сюда вложить нужно ну, максимум 1500, для того, чтобы это все сдать еще дороже, чем это сдается на сегодняшний день. По сдаче. Однушку вот такую в районе Сириуса можно снимать примерно по 60-50. Это минимальные цены. Я просто сразу скажу вам, что по сдаче не силен. У нас есть люди, которые вам это больше рассказывают. Я вам просто по старой практике это говорю. Возможно, цены сейчас и больше уже. А студии сдаются примерно... По 30-35 тысяч, то есть вот такая вот Но ну, согласитесь, вот так вот в белый цвет И вообще все другими красками Загряет Короче, на сегодняшний день 22 миллиона рублей Это наш эксклюзив, и вы можете его рассмотреть То есть если вы риэлтор из города Сочи Или из другого какого-то города То welcome, у нас есть вариант Мы готовы к сотрудничеству Ладно, не томим людей там, идем покажу вам еще немножко территории Двигаем фрукта фрукты Пока там Миша, значит, у нас фоткает Пойдемте, я вам покажу еще территорию во-первых, по контингенту людей, да, вы видите, что здесь очень много детей. Вот сзади меня еще человеческий идет. И здесь действительно комфортно проживать, если вы с ребенком. То есть у вас здесь все вообще есть. Девчонки еще вот симпатичные ходят. Различного формата. Но очень-очень-очень много мам с колясками и очень много детей. Вот, в принципе, и там. То есть, если вы рассматриваете именно недвижимость для семейного отдыха, для переезда с семьей.. Например, вам нужна инфраструктура Сириуса, но хотите чуть-чуть сэкономить, то можно вот летний резидент Сейчас, возможно, будет немножко шумновато Здесь, значит, у нас была у моего товарища квартира с сауной Вот в этом вот корпусе И мы с вами идем к еще одной детской площадке И спортивной тоже Покажу вам, как выглядит этот скилл-парк Или как он там называется Значит, здесь огромное количество всяких штук для взрослых и маленьких То есть здесь вы можете покачаться, а там ваш ребенок может полазить Соответственно и он тоже может покачаться Здесь же на территории Вот эта вот штука Типа импровизированный скейт-парк Конечно, если вы там думали, что здесь у вас будет Как в Лос-Анджелесе, вот эти вот с лунками Там совсем, нет Но тем не менее, ребята здесь на рампе прыгают Никому не мешают Не делают это все И есть еще вот теннисная, пожалуйста, площадка то есть вы с ракеткой сюда заходите и просто начинаете бах-бах-бах играть. Плюс еще есть вот баскетбольные кольца, причем с сетками. Это на самом деле редкость. А вот там дальше еще, если вы не обратили внимание, находятся зоны барбекю, причем их там 4 или 5. То есть вы вдали от соседей, не мешая никому, но на своей территории заходите спокойненько как себе на зону барбекю, и устраивайте здесь себе небольшой пикничок. То есть мангальная зона работает до 22.00. Значит, у кого-то еще надо ключик взять. Значит, раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре, пять столов. В принципе, хватит семь. И самое главное, что здесь огромное количество парковки. То есть не нужно здесь искать. Вы приедете и всегда машину свою поставите. Вот так это все выглядит. Ну и еще уникальность предложения заключается в том Что давайте просто посчитаем Сколько это у нас за квадратный метр То есть мы с вами берем 22 миллиона рублей Вот так вот да, И делим на 98 квадратов Это у нас 224 тысячи за квадрат С ремонтом, который нужно немножко обновить Обновить ремонт, типа сделать косметику Это не сделать ремонт заново Поэтому там действительно можно уложиться в 500 Просто перекрасив стены Немножко освежив мебель или у нас, например, есть ремонтники, которые занимаются ремонтами. То есть мы и сами вам можем помочь. Я хотел вообще сказать, то, что у нас есть мебельщики. То есть какой-нибудь там шкаф собрать какой-то современный. Это все можно сделать. Но 224 тысячи за квадрат здесь рядом с Сириусом, ну, цена подарок. При этом это еще и коммерческая недвижимость. То есть ее нужно именно так и рассматривать. То, что вы ее покупаете. И одну вы, например, можете оставить себе и жить в ней, вот в этой квартире. А две студии, например, сдавать. Или в студии жить самостоятельно, а однушку в студию сдавать. Но все как бы, там действительно хватает места для всего. Про летнюю резиденцию рассказал. Миша нам бложик тоже какой-то снимает. И мы с вами двигаем сейчас во фрукты. Вот так вот вуаля, и мы оказались с вами на фруктах. Фрукты, как вы видите, выглядят более новее, чем летняя резиденция. Соответственно, она и дороже. Точнее, фрукт дороже. И здесь мы, мне кажется, сейчас устанем слушать нашего представителя по фруктам, потому что он расскажет нам снова все. Нет. Но мне кажется, надо. с каждым разом мы с тобой все вот короче и короче и короче да все рассказываем. И, и на самом деле это хорошо. Что приехали смотреть сюда? Мы приехали смотреть квартиру, однокомнатную квартиру. На мой взгляд, одна из лучших планировок там. Площадь у нее порядка 42 квадратных метров. Уже теперь это сданный дом. Uh -huh. а квартира будет с полной суммой в договоре Поэтому пройдет ипотека любого банка uh -huh. Она с хорошим видом э, в сторону моря на Будет прям видно хорошо море На 10 этаже Вот uh -huh. в этом доме Только вид будет на ту сторону выходить Заодно все посмотрим Заодно посмотрим ситуацию на границе Абхазии Если кому-то нужно Расскажем как быстро ее Пересечь А есть лайфхаки? Есть, конечно Я сейчас расскажу на балконе Расскажу, как попасть в Абхазию быстро. Не все это знают. Часто попадаешь, да, туда быстро? Часто бывает. Понятно. А мы да, гоняешь? Нет, Макс. Я сейчас с алкоголем более окунается. Вот как на дачу в Абхазию? А вот скажи, это вот кто такие вот люди? Они это прицеп там, что, шмотки лежат, или это просто люди перевозят, так как это вещи лишь? Это что? Я просто знаю, что есть люди, которые вот они. Переезжает прицепик, значит, берут с собой нечто, какой-нибудь склад арендовать него, просто прицеп ставит и все, и пусть бы ставить. стоит, это, ну, наверное, Значит, кто-то что-то привезли, увезли. Да, да он, он даже видит, он, э, исчеплен, что вот там Но он хотя бы новый прицеп, это его уже красиво хотя бы сможет. Да. Ладно, заходим внутрь, здесь у нас, как всегда, все цивильно, аккуратненько, красиво. И сейчас мы с девчонками, видимо, поедем. Вы обратили, да, внимание? Конечно. Ты. А вам какой? Девятый. Девятый. Мы вместе на самом деле фрукты, красавчики, в плане того, что они сделали вот эту обшивку лифта. Это единственный комплекс в Сочи, где не заколочено в дерево вот это все, и где не написаны грузчики, ремонт под ключ с ошибками, все. То есть здесь. Если даже тот -то напишет, придет тетечка со спиртового вот такой вот расслабь, сделает аккуратно, тряпочкой протрет, и вы дальше сможете пользоваться своим зеркалом. Да. Все верно. Все. Ну, сейчас, сейчас многие так будут делать, потому что у неометри многие переозираются в сочи те или иный момент. Но пока это первый единственный момент. Мы... Да. Я... Ну, здесь, смотрите, плюс этого как бы а, подъезда в первую очередь, да, здесь всего 6 квартир на этаже. Давай покажем. И вот здесь две. Получается из лифта мы выходим из лифтового холла. И здесь всего с соседом у нас, с одним соседом вот То будет. есть можно и с ним договориться? Нет. А, тут вентиляция. Да, нет, не надо договариваться и не надо этого делать. Просто здесь и так никто ходить не будет. Да? Собственно, входные двери, двери как у нас и было они все одинаковые нормально качество мало кто поменялся жрецов здесь ни одно не поменяно да и да, вот 1. мы заходим 42 метра да у нас а нас балкон ну, какой вид да. пойдемте сразу посмотрим нас? а уже потом поговорим с вами смотрите какая красота то здесь а вон там кого-то на парашютике катают и вот эти малоэтажные такие строения море на самом деле вот эта сторона, которая абхазская, вот в эту сторону, она вот здесь море шире. Вот Само мы с тобой шире, просто вот говорили полоски, тогда уже да. про это, да. А здесь вот вот весь Сириус будет развиваться дальше. Так, ну раз уж мы сказали по поводу э, лайфхака по быстрому проходу э, через границу, границ, да, да. смотрите. Вот здесь вот, когда мы заезжаем, у нас вот э, сразу первый паспортный контроль. Вон сейчас машинки там стоят. Так. Нужно задать там вопрос, одиннадцатая работает или не работает? Одиннадцатая, это самая правая КПП. Вон машины там есть. И у меня больше 15 минут там я ни разу не стоял. Что в Абхазию, что из Абхазии. Так же заезжаем, заезжаем. 11-е, запомните, туда не пускают ни автобусы, ни микроавтобусы. Ни, причем с абхазскими номерами туда машины тоже не пускают. Mm -hmm. Это только как бы такая. Но она не всегда работает. Если работает, 90% случаев, 15 минут и вы в Абхазии. 11. А если не работает 11-е, то, то часа полтора. Да. Но сейчас просто пока очень много народу туда едет, вы знаете, да. Итак, значит, квартира у нас 42 40... квадрата с балконом, если мы считаем полностью. Uh -huh. Вот так она у нас у застройщика была 38,65 по документам, но когда перемера БТИ сделали, она стала чуть больше. Ну и uh -huh. с балконом, с лоджией, она получает 42 квадратных метра. Смотрите, она спланирована в однокомнатную квартиру, классическую однокомнатную квартиру, как мы привыкли с вами, ну вообще, чаще всего. Практически квадратная комната, uh -huh. да, с... Тросло. Очень крутой вид здесь, прям очень классный. Угу. А, с вот балкон из комнаты. Здесь небольшая прихожая, в принципе, да, но плюс вот эта перегородка мне не слушается. Она гипсовая. Я бы ее просто ну сдвинул, сделал здесь при входе гардеробную, например, mm -hmm. чтобы разобраться, Счетчик да? тоже перебросил, чтобы он не мешал. И получается, что мы задействуем с вами прихожую. Дальше. Уникальность квартиры в том, что здесь один самый большой самоузлов, Здесь порядка 4,5 квадратных метров это уже ванная комната целая. Все здесь у вас уместится и шкаф вот какую-то там э, ванную утварь, да, и полноценная ванная. И если уж вы сделаете душевую во всю стену, ну тоже. И сюда в ванна спокойно лезет. Спокойно, спокойно. Зачем ставить душевую, если нужно поставить ванну? Каждый куда универсальнее? Вот, вот просто даже если вы делаете квартиру для себя, и, например, вы считаете, что мне не нужна ванна, сделайте ее, вы все равно эту квартиру потом рано или поздно продадите. У меня была ситуация однажды: я когда первый раз женился, мы с супругой сделали всю стену душевую кабину. Потом родился у меня сын, и мы разобрали душевую кабину. Я это все делал, но ну, не я руками, но люди контролировал. И в итоге сделаю угловую, красивую, но чтобы ребенка можно было купать. Поэтому да, я с тобой согласен, вам универсальная. Так, и делайте кухню. Кухня, вот эта вот перегородка этого по Она по сути никакого функционала не несет, просто она была прорисована, ее можно убрать. Соответственно, показывая грамным дизайнером квартиру. Эту перегородку убирая, здесь выделяется зона отдыха, здесь делается кухонная гарнитуры объединяется все вот стоит. Большой фон. А, здесь. она типа как студия получается большая, да, в этом плане? Нет. Здесь спальню угу. мы делаем. Так. Вот так делаем перегородку. Ну, вот здесь, допустим, дверь спальня. Ну, предположим. Да? Здесь перегородку это убираем. Делаем угловой кухонный гарнитур в угу. готовки, но без естественного освещения. Так. Потому что здесь у нас с тобой уже спальня. Когда ты тут... сейчас говоришь, как сделать мини-двухкомнатную квартиру? Да, да, да. да. Она так, будет я более функциональная, тем более, что пространство позволяет да, он, э, на самом деле можно так сделать, но, честно говоря, здесь несколько планировок есть. Самая крутая это сделать из этой квартиры студию вообще. То есть, вот это все напрочь отсюда сносится, вот эта штука тоже сносится, у вас встает большая вот такая кухня во всю стену, прям, я даже, она, мне кажется, вам никогда не понадобится такого размера, даже если вы, например, решите открыть кондитерский цех у себя дома, она все равно вам не пригодится такая, вот, и делайте вот здесь вот большую студию. Либо же Здесь у вас спальня со всеми там рабочими местами, а здесь у вас просто кухня, как она изначально предполагается. Но вот это, конечно, по проекту нарисовано, только зачем, непонятно. То есть кухня встает вот так, ровно до половины, вот больше и не надо. То есть, ну, может быть, вот до сюда. А здесь у вас диван, телевизор, и отсюда, кстати, еще можно сделать выход на балкон. То есть распашные окна или одно большое там какое-то, и у вас чук, сразу на балкон выходите, и у вас здесь видонт на море. А, кстати, вот этот балкон можно стеклить или нет? Да. Все балконы уже сейчас, официальная позиция управляющей компании, стеклить можно. Единственное, что есть проект, то есть по количеству, по ширине балкона, количество створок, чтобы у всех было одинаково. Ну, естественно, белый балкон. Все. Угу. По Единственное, я пока не добился точного ответа, оставляем ли мы вот это ограждение или убираем? Ну, наверное, оставляем. Убираем. По правилам безопасности, Какое бы там стекло нижнее не поставили, ну вот не дай бог что, а здесь уже точно никто никуда не выпадет и ничего не выпадет. Сколько стоит? Эта квартира стоит 16 миллионов 600 тысяч рублей. Угу. Это полная сумма в договоре, здесь все учтено, то есть налоги здесь ее покупали даже чуть дороже, потому что недавно покупали, но человеку нужно переложиться, поэтому сделали дисконт. А, Наиполнейшая суммы любой банк, а, все по-честному, все налоги будут. Люди сейчас вот там вот, в Красноярске смотрят и думают, да я за 16 миллионов у себя могу дом купить на озере. Да -да -да. Да. А, для сравнения, от застройщика сколько, но ну, их, по-моему, не осталось, нет? Да? От застройщика в а, встану, нет, есть первые этажи, начинаются от 15 миллионов. Но это первый этаж, в первую очередь, это низкие потолки на 20 сантиметров ниже, это будут окна на 20 сантиметров ниже. А, это будут еще и залитые вот, не это, а который использовалась для заявки, а там еще и РЖДшные, там будут перепады и так далее. То есть, и ну, один вид больше миллиона стоит Макс. Ну, вид здесь согласен. Да. Вид. Понимаете, вот, Здесь высокий десятый этаж у нас всегда. Было, что чем выше, тем дороже. Ну, у всех так. Улучшаются видовые характеристики. Здесь мы с вами получаем почти последний этаж. Я бы последний этаж, ну, вот мне он все равно исторический. Хотя здесь все сделано по уму, униометрия. А, там, там, Залит вот монолит, то есть она даже если вода будет стоять сюда, она не протечет, у меня все равно психологически остался, я жил на последнем этаже в пенсии, и у нас крыша подтекала, вот мне последний этаж то есть смущает, а так в Сочи наоборот, он самый дорогой, потому что самый видовой, и у него есть плюс, там допустим, нет соседей, но здесь почти последний этаж, да, здесь как бы все нюансы, все страхи снимаются, над вами соседи, здесь, ну и то, учитывая, что Здесь купили всего 15% постоянного проживания в э, субафруктах. Малая вероятность, что постоянно над вами кто-то будет жить. Ну да. В общем, 16 миллионов а ипотеки. Что? Все, что хотите, все это работает. То есть можете обратиться. Миша вам и по летней резиденции, и по урожайному еще, который тут рядом стоит, да. и по фруктам. Но по фруктам он вообще с черным поясом. То есть он вам тут все расскажет, что как есть. В общем, предложение такое. На самом деле, во фруктах у нас есть Порядка 30 предложений. Вот я сейчас вот так вот сделаю, и у вас появилась таблица, господа. Таблица всех вариантов, которые есть на сегодняшний момент, на день съемки этого видео во фруктах. И это все есть у этого человека. И даже если у него чего-то нет, то он точно это найдет. Поэтому вы даже можете не пережить. Просто звоните и говорите: Хочу фрукты, самую дешевую или самую дорогую, или вот что-то посредине. или хочу самую вообще вот эту вот, знаешь, самую Вася красивую бить хочу. Все. все есть вот ссылки там вот мы с фруктами с вами заканчиваем и так как я в адлере нахожусь сейчас а в сириусе я бываю в последнее время не часто потому что все время зависаю в офисе то мы с вами сейчас поедем кофейка бахнем на набережную с булочкой а вот и нет высоту булочную высоту с облепихой вот вы сейчас все это увидите там просто вообще вот такая вот. И мы с вами оказались на набережной в Сириусе, и идем мы вот сюда в булочную. Булочная находится рядом с рестораном Высота, вот здесь у нее вход, и здесь самые крутейшие булочки вообще, которые есть. То есть здесь, во-первых, очень много сладкого, но мы с вами идем за, за ней, и как вы видите, здесь больше всего, что они самые вкусные. Вот. Поэтому сейчас. Здрасте! А можно мне булочку с облепихой и капучино? Большой. Полный набор заворот. И мы с вами вышли на набережную. Сейчас мы куда-нибудь грузаемся на пляж. Сначала на девчонок посмотрим Вот волейбол, который играет здесь. Вот, как вы видите, осень, да, уже, а народу-то на пляже все равно очень много. Вот. Только я вот не знаю, куда мне тут присесть вообще, так чтобы было комфортно потому что что-то как будто все занято Ладно, пойдем найдем место но есть ощущение, что будет сложно его найти А народу вот много, несмотря на то, что день Бархатный сезон Тот самый бархатный, ради которого много кто едет Много кто покупает круги Везет их в самолетах прилетает сюда, надувает и погнали на море Здесь, кстати, один из самых чистых пляжей вообще И одного из самых чистого моря Вот тут И в Дегамусе еще но для не серьез. Раз уж мы с вами оказались на пляже, давайте его посмотрим. То есть есть бесплатная зона вот такая, куда вы должны прийти со своими лежачками желательно в кроксах, потому что здесь достаточно крупная галька. И есть вот еще пляжи оборудованные. То есть вы там арендуете лежак, арендуете там на и кайфуете. Но море везде для всех одинаковое. Но вот я как-то был на этом же пляже, наверное, в июле. Народу меньше было, чем сейчас. Просто вообще. Народу тьма. И как вы понимаете, если вы покупаете там, квартиру в летней резиденции или во фруктах, а это самый ближайший пляж до сюда, то есть идти ну, пешком минут 25, мы ходили, то люди будут вот эти вот самые у вас снимать посуточное, если вы ее именно для этих целей берете. То есть желающих будет прям вагон. Вот, Разный. Значит, нашел я себе вот такое место замечательное где я попью кофеек. Здесь, кстати, купаться нельзя, потому что это техническая зона, но с булочкой посидеть можно. В общем, я вам не буду показывать, как это все будет выглядеть, сейчас я воткну наушники себе в уши и просто закайфую вот с таким видом. Просто посмотрите, какая вода вообще прозрачная. Вот это кайфу. Так что, господа, если вы хотите купить недвижку, то вы знаете, что делать, так как ссылки указаны внизу в описании, и мы с охотностью поможем вам ее приобрести. Вам всем удачи, хорошего настроения и приезжайте к нам, купайтесь вот в такой вот воде в чистейшем море. С вами был Макс Ряпьев. Всех благ вам и пока.